Двигатель трехлитровый дизель. Снимаем насос гидроусилителя. Для того чтобы его снять, соответственно, снимаете ремень привода агрегатов вот. через вот эту штуку с помощью торкса. Т, по-моему, 55 или Т-60, не помню. Но, в общем, смотрите в прошлом видео. Далее. Вот насос гидроусилителя. Ну, то, что снять в зависимости от надобности хомуты с трубок расширительного бачка трубки и трубки, уходящие на рулевую рейку. Далее, отвернуть шкив вот эти вот три болтика. Отворачивается легко, без всяких приблуд. Понадобится бита 12-лучевая звездочка М10 сплайн съемники не нужны берете отвертку вставляете отвертку жмете в эту сторону а ключ с битой накидываете крутите в другую срываете таким образом сорвали один провернули сорвали второй ну и так далее Убрали отсюда грязь, попрыскали какой-нибудь проникающей жидкостью и чем-нибудь легеньким, подбиваете и прокручиваете таким образом. Далее сняли шкив и два болта опять же М10 с Один и вот второй. Выкручиваете. То есть не смотрите на то, что у меня тут все разобрано. Это делается вполне и в тех же условиях. При собранном двигателе. Третий вот. болт. Вот он. М10. Сплайн. И Да. -да молоточками его бухнуть таким образом всем спасибо